Добро пожаловать! Откроем учебник на 20 странице и темой этого урока. Отработка музыкального образа на простых упражнениях, завершение работы над гармониями, динамикой и балансом в пьесе и игра пьесы по фразам и предложениям. И в этом, видео, в этом уроке будет два видео. И тема сегодняшнего урока – музыкальный образ в упражнениях и гармония, динамика и баланс на последней странице пьесы. Музыкальный образ – это еще один способ окраски интонации, который приносит больше выразительности игре. И этот образ является э, нашим собственным эмоциональным ощущением музыки. И, честно говоря, обычно у нас нет никаких проблем с чувствованием музыки, которую мы играем. Но вот передача наших эмоций через игру, вот с этим у нас, как правило, проблема. И когда вы способны выразить ваши чувства через игру, это помогает отпустить нездоровое напряжение внутри всего тела и головы. А также это помогает передать ваши намерения очень ясно, так что даже ваша аудитория будет чувствовать все настолько, насколько вы ощущаете сами. И, как обычно, волшебным мостиком, который связывает наши намерения и чувство с игрой, является пение. Интонация влияет на время энергии через прикосновение, и вы, возможно, четко это почувствуете в моем пении с интонацией, если я пою с радостью. Или с грустью. Таким же образом это повлияет на игру через ощущение в мышцах, пальцах, в ладошке. И когда я пою в радости, я сразу чувствую активную энергию во всем теле, в руках и пальцах. И когда я пою в печали, я чувствую более нежно как бы с меньшей энергией, поэтому прикосновение в мышцах будет ощущаться по-другому. Ну вот так это работает. Давайте перейдем на следующую двадцать первую страницу и споем последовательность с радостью. Итак, вы просто настраиваетесь на чувство радости начинаете петь. Чувствую, как вы выражаете через интонацию, через расстояние между звуками, через вот эти вибрации в пении, как вы передаете радостное чувство. Ну, повторите за мной. Oh. Теперь сыграйте последовательно с пением вслух, с радостью. Не забывайте выполнять движение рук и проверьте, что руки все еще легкие, расслабленные и пустые, потому что опять знакомые эмоции могут пробудить прошлое ощущение напряжения. И я бы также посоветовала спеть внутренне с интонацией эту же последовательность. А теперь сыграем с интонацией. Давайте таким же образом позанимаемся над интонацией грусти. Спойте. Спойте, сыграйте. Спойте внутренне, сыграйте с интонацией. Ну хорошо, давайте перейдем ко второй части этого урока. Как мы помним, нам нужно завершить наконец представление пьесы, последние ее страницы в тембре гармонии, динамике, балансе, с движением звука и крисандо. Это 21 первая страница из учебника и 68 восьмая по 71-й страница в дополнительных нотах. И занимаемся по тому же плану, как и в пятом уроке третьей части, и играем все со штрихами. Вот так будет выглядеть конечный результат.